снова здравствуйте уважаемые дамы и господа с вами Олег Алавгудвин и мы проходим мануальную терапию мануальные техники сейчас на живой натуре на примере я вам все покажу все расскажу сначала мы подготовили тело человека уже его размяли разогрели да пока в этом ролике мы расскажем такой мини комплекс да по-быстрому вообще делается там 2-3 ну может быть максимум 4 минуты для спины от шеи до крестца. То есть мы уже размяли, подготовили человека, да. Если не размяли, он пришел, например, на холодную, так скажем, да, то все-таки надо его как-нибудь согреть. Во-первых, теплые полотенца используются, да, прогрели его либо его не. Во-вторых, можно там по-быстрому промять, растереть, просто хотя бы чтобы пошло, пошло загрев. Тело человека, ну, я так останавливаюсь на этом подобно не буду, и простучали. Стучим, соответственно, по каким местам? Это, во-первых, по трапеции, ну, по сути, через нее мы пробиваем лопатку вниз, вот туда. Стучим по линии крепления ребер к позвоночнику, это ребер на попередящем сочинение, вот если так вот уберем мясо, вот оно видно. Вот можно пощупать такие жесткие да? линия позвоночника вот идет э, по астистым отросткам да? то есть сам позвоночник мы нащупать не можем можем только астистые отростки нащупать и вот между ними до этой линии ну, примерно где-то три вот пальца получается да? вот у меня специальная простынь для этих целей линия позвоночника указана красной линией а реберно-поперечное сочинение ну, примерно как раз через три, ну, может быть у некоторых четыре пальца да? то есть вот здесь она идет Соответственно, именно по ним мы и стучим, растрясая позвоночник. Плавающие ребра и почки пропускаем. Дальше можем стучать по уголкам подздошных костей. Как раз видите, тоже попадают на эти зеленые полосочки. Да? И по кресту. силу удара выбирайте сами. Кому-то так можно легко обозначить, да кому-то прям пробивая так, чтобы искры из глаз летели. Ну, шучу, конечно. А, просто бывают очень зажатые такие да, случаи, когда люди ну, прям закостеневшие, да, то тогда нужно пробивать. Естественно, когда у человека болезнь Фуористии либо Бехтерева, то вот эти моменты жесткие не делаем. А, далее... А ну, про какие линии говорю, вот, вот крепится позвоночник видно, да, к ребрам. Соответственно, будем воздействовать на них э, таким образом, что э, тянется ребро и тянется весовой позвоночник. То есть искаженные позвоночники будут распрямляться. Ну, нельзя сказать что это там сто процентов так будет да? насколько скажем каждым человеком, насколько он подготовлен насколько индивидуально все там у него срослось так скажем так оно и получится значит первое это мы запускаем волну такой волной можно протестировать тело человека Оно все состоит из составных частей суставчики да, здесь пошли здесь вот суставы здесь сустав да. и в принципе мы должны видеть что подвижность и, и через нашу инерцию вращения до да, подвижность передается на пятки видите пятки давайте видите, пятки ходят значит, в ту сторону все нормально в вот. эту сторону должна макушка качаться Ну, в принципе почти качается но слабенько да значит есть где-то вот тут какая-то проблемка мы пока только предполагаем мы mm -hmm. это же не диагностика да мы только поверхностно вот предчувствуем, где момент движения прекращается. Ну, вот этот уже слабее, вот этот участок. Здесь сильнее пошло. Видите, вот этот участок не движется. Можем его отдельно протестировать. Взяли, скачали, не движется. А. Вот тут у него блок блок стоит. Какой конкретно блок, пока мы как бы не определяем, не изучаем, просто на будущее. Да? Здесь подвижность есть. Подвижность есть. И в обратную сторону. Качали. Вот эта рука только щупает. То есть этот задает движение. Смотрите, до пяток доходит. В принципе доходит. Таз хорошо уходит Вот тут опять почти движения нет Вот отсюда начинается движение. Значит, вот где-то середина спины проблемная. Можно покачать, в принципе было то есть давление в макушку, да? И вот такие легкие круговые движения. Запустили механизм расшатывания. Позвоночник все это считал. Позвоночный столб. Мозг это все считал. И теперь э, сам прием. Мы дали. но ну, здесь, соответственно, как мы давим? В позвоночник. Раскачиваем. Раскачиваем а работать будем в лопатку. Соответственно, смотрите, вот сдали качание, вторая рука успевает поймать это движение. Вот, раз, поймали, вот получается, синхронно мы качаемся, да? Руки ходят в противофазе, но для тела это синхронно. Теперь переставили руку на гребень воздушной кости, а здесь на ось лопатки. Вот. И по диагонали натянули. Далее дошли до предела, и произвели мобилизационный толчок вертикально вниз и в стороны. В стороны, соответственно, перпендикулярно позвоночнику имеется в виду. Ну, куда мы упираемся? Естественно, уголок лопатки, самая выступающая часть. И самая выступающая часть это гребень позвоночной кости. Для хорошего упора, ну, можно вот так руку поставить, да. Но я вообще рекомендую вот ноу-хау, который обычно редко на видео попадает, а об этом люди только узнают на тренинге переворачиваем руку вот так и всем весом она получается прямая, да? всем весом у нас получается гораздо сильнее, ну, во-первых, зажим плотнее и мягче, потому что мы косточку кладем между подушечек, получается с ладони и мягче, да? и, во-вторых, надежнее, потому что рука прямая и сильнее толчок будет. Через прямое соединение сильнее толчок. Еще раз показывал, раскачали. Вот, раскачали, поймали, на выдохе раз, два, три ну, на плавающие ребра уже не, не давим в эту сторону и в противоположную руку поменяли опять видите, эта рука развернута назад если человек, ну так скажем, не настолько шаткий да, не настолько как бы, подвижный, мобильный да, то можно предупредить его про выдох то есть на всех. Ну просто уже подготовленные люди, они знают, они сами выдухают, да. А если мы этот.. Ну он жесткий, да? То делаем чуть помедленнее. То есть на детях это можно вообще на одном выдохе. Фу, раз, два, три, там, прожали, да. А вот на таких людях придется по нашей схеме идти доходим до преднапряжения то есть вот растянули дошли до растянули эту тракцию по сути там да? вот, э, дошли до преднапряжения потом несколько таких подталкиваний туда раз два три там раз два, выдох. Раз, два, выдох. раз два выдох раз два выдох то есть вот в принципе все приемы мы будем делать по этой схеме вот э, от черной такой пунктирной линии, да, написано, то, что вот к мануальной терапии относится. То есть до этого мы там диагностировали, растирали, разминали там, да, поколачивания были, хотя покалачивания тоже надо сюда отнести. Вот, тракция растянули, да, преднапряжение, то есть последнее, до куда доходит функционально сустав, да, дальше он не идет. Потом такие легкие подталкивания, подталкивания, еще раз смотрите на меня, это не раскачивание туда-сюда сейчас мы будем делать это не раскачивание туда-сюда это вот преднапряжение туда вперед еще дальше как бы за границу переходим и потом толчок толчок это вот правка мобилизация траст шестой пункт соответственно да так вот сделали да теперь следующий прием здесь посмотрите какой нюанс чтобы удар был сильнее нам нужен плотнее упор для этого мы делаем руки прямые, чтобы ну, чтобы не за счет рук, да, а за счет тела. То есть мы телом своим работаем. Поэтому, в принципе, даже хузникая женщина сможет провести такую правку. И второе сильнее. Сильнее это значит то, что мы вес своего тела переваливаем по центру места приложения усилий. То есть вот между этими точками центр получается вот здесь да то есть мой центр веса находится вот здесь вот и так в следующих приемах то же самое будет теперь следующий прием это только поясница да то есть здесь у нас на весь позвоночник причем тоже можно маневрировать чуть вес перенесли сюда больше поясничку сделали да? сюда перенесли больше лопатку сделали теперь вот чуть отходим корпус нашего тела отошел вот на этот участок поясница до ну, примерно 7-8 позвонка грудного. накр ставим руки. Опять, смотрите, растянули, растянули, раскачиваю. Дошли до преднапряжения. Вторая рука просто, вот я даже подниму, чтобы вы понимали, что она только придерживает. Она сейчас не работает. Вот преднапряжение. После этого вот такие подталкиваем туда-туда-туда. И натянули, и развели толчок. Потом руки поменяли в эту сторону, то есть вот таз должен прям в таз, о, в стол упереться видите тут у нас поворот идет опять перпендикулярно позвоночнику вот. растянули раскачали, декомпрессии, после этого раз, произвели толчок следующий прием это поперек, ну так перпендикулярно будем давить уперлись в уголки лопатки растянули опять же по нашей схеме подальше подальше вот декомпрессия да после этого уперлись в стол вот уже чувствуем это преднапряжение последняя точка да после этого раз-два-три человек говорим выдох Фу. резкий удар вниз и в стороны и также можно пройтись по ребрам Фу. перпендикулярно теперь на скручивание ну это участок вот такой примерно где-то от седьмого позвонка до второго-третьего позвонка. Вот, Такую-то часточек. мы руки сможем приложить только кому-то два раза, да, кому-то там три раза. Вот. Одна рука ставится с этой стороны позвоночника, другая с этой стороны. Да. Друг против друга они работают. Если вы заметили, у нас всегда руки работают в противоположную сторону. Такие не дела Они всегда друг против друга. Даже когда мы раскачиваемся друг против друга. Вот, с одной стороны, с другой. Прием со скручиванием и вниз. На выдохе и в другую сторону. Теперь это с этой стороны позвоночник, Ну, в смысле, она также и осталась, да, только скручиваем в другую сторону. Следующий прием, ну, так скажем, пощипывание. Некоторые не любят, тем не щипаем Нам надо взять кожу, да, вот так человеку У кого кожу не берется, ну, соответственно, тоже мы этот прием не делаем Там просто взять не за что А бывают такие люди, которые прям просят Давай там меня поддержкой за кожу Первое наше место приложения усилий Это камень преткновения L5-S1 Вот эта точка Вот тут, вот она Часто всего бывает грыжа Чаще всего бывает прогиб увеличен да, до у человека поэтому нам надо тут все повытягивать в поясничную область вот примерно где заканчиваются грудные о, плавающие ребра да вот примерно до этого уровня ну у некоторых бывает это выше но это как правило там только у детей значит подняли это мы взяли чтобы не щипаться надо не мелко взять да а чуть побольше кожи вот такой кусочек прям близко к остистным отросткам берем, да и ни в коем случае не закручиваем ни вперед, там, ни назад. Это просто больно будет, да. И дергаем тоже не вперед, ни назад, а только вертикально вверх. Вот это место. Вертикально вверх. Прошлись также близко по крестцу. Вертикально вверх до копчика. Потом есть у нас уголок крестцова. Позвоночно, о, подвздошно, позвоночное сочленение. Вот его мы тоже взяли. Где это возможно? Примерно под углом, ну, градусов 30. подздошно крестцовый да? Нет. подздошно позвоночный Ну, крестцовый тоже. Крестцовый как бы вот так. Позвоночный вот так вот таким углом. Mm -hmm. Опять же, ну у кого получится взять? Можно и к крест... позвоночник крестцовый взять. Ну, там тяжелее бывает взяли по диагонали да и выдернули его из этой стороны а, что мы дергаем по сути это же мы не позвонки вправляем а мы связки это связки хрустят там другой хруст не такой как щелчок да так вот такой как будет но за них есть вероятность и возможность, что подтянется и позвонок Ну и дальше проходимся по всем позвонкам вверх. Также, если у кого-то тяжело, кому-то там достаточно раз, два, там три, да, ну, пройти сразу быстро. А кому-то надо поднять, потянуть, дошли до преднапряжения, раз, два, три, толчка и дернули. Раз два, дернули. Раз два, дернули. Раз два, дернули. Ну вот тут даже позвонок, uh -huh. Чёрно, да? почувствовал, да. Uh -huh. Вот, ну другой хруст был, именно такой, такой позвонок. Так. Ну вот где-то примерно до нижней границы рервера получается можно сделать, да. У кого-то, я говорю, только у детей бывает, повыше доходит. Грудной отдел мы поднимаем вот так вот сбоку. Но у нас должно между местом приложения усилий, ну где захват, да, примерно три позвонка. Три-четыре позвонка между ним должны быть. Приподняли и растрясли. Приподняли и растрясли. Где, а, да, где только сможете схватить. То есть такое ощущение должно создаться, что как будто вы мешок с костями подняли и, и потрясли, там, покачали его. Этим мы дополнительно э, сочлененем все вот это вот, растрясаем, высвобождая как бы да, э, все блоки. И дальше, чтобы высвободить блоки, э, мобилизационные, толчковые такие удары в осистой отростке. То есть берем, опять же, примерно от э, седьмого позвонка, где плавающие ребры уже закончились, да, ставим руку как подушечка вакуумная, да, пальцами опираемся в ассистый отросток. Они у нас растут, как вы видите, вниз от позвонка, да, ну, примерно угол 45 там, градусов, вот туда. Оперлись. И через свою руку стучим в через пальцы. Пальцы получают инструмент, вторая рука молоток, да? Стукиваем вперед. Ну вот так, по два, по три удара. Дополнительно, то есть мы их разжали. И теперь следующий прием, это конкретно уже декомпрессионный удар. Ставим руки, ну опять же где-то от восьмого-седьмого позвонка, да? Грудного кто как кому-то бывает умельцы и одной рукой ставит поворачивать одной рукой и может быть с утяжелением продавливают есть такие которые кулаками делают или вот так вот с двух сторон довольно ставят тут вот так вот ставят. Ну, соответственно тут уже получается запястье немного да? а кто-то делает вот такой лодочкой да ну вот я ну, просто, ну, у кого кто как привык, да, тут как бы э, нету регламента, да, как привыкли или как у вас получается, так и делаете, да. А, вот, смотрите, получается, я удар совершаю вот этой косточкой. У гипотенера Камеру покажи. Вот этой косточкой. А, ну, вот э, эффект такой. Толчок вперед и в сторону с разводом. Кивок получается, прицелился, опять весь тело, смотрите где находится, над этой точкой, видите, вот я поднялся, покажи, как я поднялся, вот вот, вот над этой точкой, да, желательно нам тоже смотреть вертикально вдоль позвоночника и доходим вверх до преднапряжения, три таких толчка, ну два-три, там раз-два-три, выдох говорим, все это проходим, выдох, Выдох. Проходим примерно до второго грудного позвонка. Ну, дальше тяжело. Дальше уже не прощелки Так, и как видите, мы все движения уже начинаем делать от точки L5S1, от э, базиса крестца, до да, крестцового вверх. То есть тут все движения идут вверх. На растяжение, поэтому в принципе даже при грыже это можно делать, потому что ну, растяжение оно не опасно. Оно как бы Расслабляет мышцы высвобождая зажимы переходим дальше к голове с этой стороны ну также в принципе можно было бы и с этой стороны да вот проделать вот эти вот приемы вот эти вот приемы кому-то удобнее отсюда так а теперь шея скручивание ну в основном у нас на тех местах где лордос шею поясницы в основном скручивание идут скручивание с декомпрессией мы перекладываем голову человека, предупреждаем, чтобы он не сам, не сам ни в коем случае подкладывал, да. Берем аккуратно за череп и переворачиваем. Только прошу, сберите аккуратно, не за горло, там некоторые берут, да, кто там чуть ли не за ноздри берет, там за глаз. Неприятно человеку не делать, да, тем более у кого-то там ботокс, губы накрашены. Аккуратненько за череп, положили в бок, так чтобы... Кончик носа оставался вот на красной линии позвоночника. Видите, да? По систематурскому. Он лежит на скуле. надо понять, что качание есть. То есть вот, лежит и он должен как бы на скуле почувствовать, почувствовать, что он качается на ней. Ну да, вот у нас получается место приложения усилий скула. А тут верхняя точка, это вот височная кость сверху. Вот, вот качание идет, видите. Вот, вот Захватываем тут за основание черепа Но естественно не только паль... не пальчиками да, вас вот, пальцев силы не хватит, вот всю ладонь вот, до височной кости, вот так вот эта вот область получается захватили, натянули на себя обратите внимание на мою позу вот прям натягиваются все силы а в противоположное тело упираюсь и тяну за кримярный отросток в ту сторону вот позвоночник идет на растяжение лучше всего большой палец убирайте вниз чтобы не соскочила рука. И обязательно используйте тряпочку. Вот первое движение соответственно растяжение, второе с поворотом вот туда и при повороте все равно идет натяжение. То есть получается раскручиваем вот сюда, вот в эту сторону. Вот был хруст. И третье положение, это чуть руку довернули и повернули еще дальше. Тут щелкнет только атлант, то есть раз, два, три. Я продемонстрирую с другой стороны, положили. Проверили момент качания. Если качания нету, да, значит человек не готов. Либо у него слишком больно здесь, да, либо он зажат от страха. Ну, значит, вам надо дополнительно размять, расслабить мышцы, согреть его, да. Еще раз. Раз, два, три. Нормально, да. да. и перекладываем, обязательно сами перекладываем голову назад. Предупреждайте человека, чтобы он вам. Не помогал, не сопротивлялся, это не, не, не подкладывался как ему удобнее, там бывают люди, да, кто-то аж чуть, чуть ли ладонь под голову не подкладывает. Не надо. Вы управляете процессом, вы знаете, как делать, человек вам должен доверять, полностью доверять. Иной раз бывает, приходится отвлекающие маневры делать, да? какой-нибудь там можно сказать, анекдот или там обратите его внимание на другую часть тела человека. Я знаете, как надо делаю? Ну вот нюансы, сейчас пошли нюансы такие, да? Если человек, например, ложится, да, и у него голова не на скуле лежит, а как-то вот, либо на ухе прям, да, либо на, на носе, там, да, ну, как бы, такая подвижность у шеи, да, то я беру прям за плечо, вот видите, поднимаю голову, видите, она поднялась, и только после этого развожу толчок, а, и еще говорю вот так, то есть я большая натяжение сделал, Обращаю внимание на плечо, типа расслабь, расслабь плечо, плечо, плечо расслабь, а сам этот момент раз голову ему. То есть он перебросил внимание на плечо, а мы поработали с головой и шеей. Ну и соответственно, есть такие правила, что в кабинете желательно в этот момент не должна играть громкая музыка. Если играет, то очень-очень тихо. Чтобы вы слушали, слушали, где что происходит да, в человеке. Обязательно должно быть тепло форточки без сквозняков то есть вентиляция может работать но чтобы на человека не дуло и соответственно все делаем через тряпочку если нет тряпочки можно использовать полотенце да, на худой конец просто бумажную салфетку хотя бы подложиться да? то есть руки ни в коем случае не должны соскальзывать мы именно для этого и делаем перекрестие рук здесь, вот, например, здесь делаю да? чтобы они не ушли дальше таким образом не, нельзя навредить человеку поэтому эти приемы в принципе, безопасны. И как вы видите, они только на растяжение. То есть, если есть где-то защемление, да, при растяжении оно опускается. Ну вот, в следующих видео уроках вы увидите более подробные разборы, где мы будем править более конкретные места, конкретные проблемы будем изучать. С вами был Олег Головгудвин. До новых встреч, дорогие друзья. И не теряйтесь, если вы хотите все изучить по видео, ну, вряд ли это у вас получится, лучше приходите здесь, здесь по мы вам поставим руки, всему научим, покажем, как это делать, вы обретете смелость, ваши руки обретут смелость, и они э, с этими навыками, вы понимаете, вы уйдете уже в готовую, в профессию дипломированными специалистами. Так что ставьте лайки, до новых встреч, дорогие друзья.